Льняное масло для похудения. Чем полезно льняное масло? Если хотите узнать, оставайтесь со мной. Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. И с вами Любовь Васютич. Итак, льняное масло для похудения. Чем полезно льняное масло? Льняное масло, когда-то незаслуженно забытое, снова входит в рацион здорового питания. И это не случайно. Льняное масло – настоящая находка для людей, желающих похудеть или просто оздоровить свой организм. Льняное масло очень полезно для здоровья, оно является источником омега-3 жирных кислот, а также витамином F, A, E, B. А это значит, что регулярное употребление этого продукта – залог здоровья и красоты. Льняное масло оздоравливает сердечно-сосудистую систему, а именно снижает уровень плохого холестерина, делает сосуды более эластичными, нормализует кровяное давление. Кроме того, оно прекрасно борется с такой проблемой, как нарушение обмена веществ, избавляет от паразитов, улучшает работу пищеварительной системы. Так, для людей, страдающих запорами, льняное масло – настоящая находка. Стоит упомянуть о влиянии льняного масла на женский организм. Этот чудо регулирует выработку женских гормонов, что благотворно сказывается на работе всего организма. Врачи-диетологи рекомендуют употреблять его и во время беременности как источник ненасыщенных жирных кислот и витаминов. Льняное масло также помогает похудеть. Но за что этот продукт особенно полюбился человечеству, так это за его способность расщеплять жировые отложения. Ученые выяснили, что это чудотворное Средство расщепляет жиры на глицерин и воду, которые выводятся естественным путем, а заодно и очищает стенки толстого кишечника от шлаков и прочих продуктов распада. Диетологи советуют употреблять масло в чистом виде либо заправлять им овощные салаты. Нагревать его категорически нельзя. Как употреблять льняное масло, чтобы ощутить эффект? Стоит употреблять его один-два раза в день. Утром, встав в постели, пьете стакан чистой воды, потом одну чайную ложку масла и через 20 минут можно завтракать. Однако не забываем другие правила похудения, а именно то, что для скорейшей нормализации веса не стоит употреблять растительные и животные масла вместе в один прием пищи вот и получается что после льняного масла лучше сесть на завтрак тарелочку каши источника клетчатки витаминов и энергетических углеводов утреннее употребление льняного масла зарядит организм бодростью насытит витаминами и омега-3 жирными кислотами а также нормализует стул а вот для борьбы с жирами стоит употреблять льняное масло вечером за час до сна еще одна чайная ложечка масла и ваша талия Становятся стройнее. Однако не стоит ждать чудес за неделю. Только регулярное потребление льняного масла окажет благотворное влияние на ваш организм. Не забываем о других правилах борьбы с лишним весом. Ведь известно, что именно комплексные меры помогают достичь лучшего результата. И еще несколько хвалебных слов горковатому маслу. Представительницы женского пола замечает, что худея с льняным маслом, они становятся настоящими красавицами. Кожа живая и подтянутая, волосы блестят и становятся гуще, а жировая ткань уходит именно с проблемных зон. Многие дамы отмечают, что талия худеет, а становится пышным и подтянутым. Однако, как и у любого другого продукта, у льняного масла есть противопоказания. В частности, людям с заболеванием желчного пузыря, поджелудочной железы и женских половых органов, перед употреблением масла стоит проконсультироваться с следующим врачом. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. И будьте здоровы.